Окей, so uh, exactly okay, значит, он спрашивает, какие люди являются для тебя примерами жизни? То есть, допустим, люди, которые находятся на этом образе жизни уже длительное время, которые дают тебе воодушевление. И каким образом, каким образом вообще, как бы ты, впечатление, мотивации? Каким образом ты, каким образом тебе удается продолжать? продолжать этот образ жизни, жизни и быть мотивированным. Ну и мне продолжать и быть мотивированным дает то, что uh, каждый раз у меня идут новые состояния, иные, и открываются новые возможности моего тела. Если на кого-то равняться, то нет, но мне очень приятно наблюдать за моими сыновьями и из этого, наверное, делать какие-то свои выводы больше ни на кого okay Very so important. and she says uh, yeah i don't really have like role models or something like that uh, that would keep me motivated but for example i like watching my uh, uh my sons and it also brings me motivation i So uh, i have two sons They, they are nine years old and 14 years old. We okay, so we, we don't make a big deal out of food at our home. My sons are 70% uh, raw food. И они четко понимают, что если у них какое-нибудь недомогание, то они самостоятельно убирают э, еду и жидкость. Э, им напоминать об этом не нужно, они сами это прекрасно знают. И mm -hmm. на депривацию сна они со мной с, с огромным удовольствием выходят. Э, и мы с ними гуляем по ночам. Окей. Okay. Uh, and they know that uh, when they don't feel well they have to remove uh, food and water um, so i don't need to remind them and also they really like to join me in my sleep uh, deprivation processes and uh, we uh, go and uh, have a sleep with them during the night